Выборы и внутреннее наблюдение. Во время изоляции коронавируса природа настолько очистилась, что в Беларуси появился новый президент. Так белорусы шутят. А сейчас поговорим серьезно. Привет, я Инира и расскажу вам про то, как будет проходить внутреннее наблюдение за выборами в Беларуси в условиях пандемии. Один из вопросов, рассмотренных на заседании ЦИК 14 июля, касался обеспечения избирательных участков средствами медицинской защиты. Лидия Ермошина сообщила, что средства на такие мероприятия не выделялись и даже с учетом экономии средств можно собрать лишь треть от необходимого. У нас работает 9 человек. Если у нас заболеет один, то центральная комиссия перестанет существовать как таковая физически. Она, то есть, вся уйдет на карантин, она закроется. Поэтому, конечно, для нас это очень такое тревожное время. В тот же день Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации по предотвращению распространения респираторных инфекций, в том числе COVID-19 при проведении голосования. Наибольший интерес вызывает пункт 3 приведенных рекомендаций. Обеспечить соблюдение принципа социального дистанцирования при расстановке столов и кресел членов участковой комиссии, мест для наблюдателей между избирателями, обеспечить расстояние не менее одного метра друг от друга. Практика показывает, что среднее количество членов избирательных комиссий составляет 15 человек, а согласно статье 34 избирательного кодекса в составе участковой избирательной комиссии может быть от 5 до 15 членов. Если учесть присутствие на каждом участке нескольких наблюдателей, представителей СМИ, то место на участке – Остается не так и много, чтобы рассадить всех на расстоянии не менее метра друг от друга. В такой ситуации существует вероятность, что не всем наблюдателям хватит места внутри участка. Хотя, если дистанцию будет замерять Лидия Ермошина... Из последних новостей. На заседании ЦИК 22 июля... Лидия Ермошин, ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию, предложила сократить количество наблюдателей на избирательных участках. Центральная избирательная комиссия поддержала это решение. Ермошина напомнила, что несмотря на то, что ситуация с коронавирусом улучшается, он продолжает вызывать беспокойство.